Добрый день, зрители моего канала. С чего начинать строить дом на участке? Все этапы, от фундамента до крыши. Построить свой дом задача далеко не легкая. И дело даже не в отсутствии значительных накоплений. Многих останавливает страх. Пугает разнообразие видов работ, затраты, документы, время, риск совершить ошибки. Как пошагово выполнить все этапы строительства частного дома своими руками? Как выбрать участок смотрите по ссылке в описании, я там старался подробно объяснить, как и где лучше. Далее, ситуация может развиваться так. Первое. На участке уже есть какое-то старое капитальное строение, его необходимо демонтировать или прыжка снести. Безусловно, достоинство такого участка, что к нему подведены основные коммуникации. В этом случае проверить законность подключения и переоформить все на себя. Второе. Участок условно в чистом поле чего начинать строительство дома на пустом участке? Вода и электричество нужно? Надо позаботиться в первую очередь о воде. Для этого лично я вкопал бочку без дна, вырытый котлован для фундамента. А можно вкопать несколько бетонных колец, так сказать, колодец сделать. Глубина котлована у меня была 1,8 метра, высота бочки 1,5 метра. Где-то было лит литров 70 всегда воды для стройки. Этого было достаточно. Питьевую воду привозил с собой. Электричество на первом этапе не очень необходимо, так как много ручного инструмента, например, кусачки, ссылка будет тоже в описании, и шуруповерт. Ссылку тоже кину об описании. Шуруповертом сверлил, обвязывал арматуру. Короче, необходимая вещь. А кусачками перекусывал арматуру. Гораздо проще и легче, в отличие от болгарки. Второе. Время года, когда начинается строительство дома. Строительная работа лучше начинать ранней весной. В распоряжении будет полгода хорошей погоды. Снег еще не сошел, и можно без проблем определить уровень грунтовых вод, когда будете копать котлован. Из какого материала строить дом? На выбор повлияет время эксплуатации дома, для постоянного проживания или только в летнее время. Бюджет требования к экологичности, мода, выполнить возможности работы быстро с привлечением специалистов или своими руками. Рассмотрим несколько вариантов. Строительство дома из кирпича. Это распространенный материал для строительства. Кажется, достоинство кирпичного дома можно назвать проверенным временем и сроком эксплуатации этих домов. Однако могу отметить, что кирпич уже не тот и это, наверное, не лучший вариант. Строительство дома из пеноблоков тоже не рекомендую. На мой взгляд, только автоклавный газобетон, или газоблок, говоря проще, с маркой прочности D400 или D500. Выше прочность точно не нужна. Газоблок имеет хорошие показатели теплопроводности и малый вес. А если будете строить сами, вам придется каждый блок взвесить лично, и не по разу. Строительство из газобетона не удвигает особых а требования к устройству фундамента каркасное или модульное строительство особенность в наличии модульных конструкций они дешевле, а работа выполняется в сжатые сроки такое строение легкое поэтому не требует значительных расходов на фундамент строительство деревянного дома рассказывать не буду много тонкостей и нюансов меня не устраивает в деревянном доме только одно но что его необходимо постоянно будет обслуживать не знаю, там красить паклю подбивать и так далее. Любой материал имеет свои достоинства и недостатки. Из чего строить дом для постоянного проживания решать только вам. Далее, следующий пункт. Кто будет строить? Решение данного вопроса предлагает выбор из трех вариантов. Первый. Работа поручается генеральному подрядчику. Это компания, которая берет на себя обязательство сдать объект под ключ. В комплект услуг входит все, от оценки местности разработки проекта до выполнения отделочных работ. Поиск и доставка материала тоже вменяется им в обязанность. Генподрядчик может привлекать субподрядчику и так далее, но он должен вложиться в оговоренные сроки и смету. Второе. Работа выполняется полностью своими руками. Стоит оговориться, что построить дом одному человеку практически невозможно. Подразумевается привлечение помощников и числа друзей, родственников. Желательно, чтобы хотя бы кто-то из них знал порядок выполнения работы определенного вида. Такой вариант позволит сэкономить на стоимости минус самостоятельного подхода, увеличение срока строительства, недостаток знаний и опыта сложность оформления оформлении проектной разрешительной документации, ответственность за результат строительства. Часть выполняется самостоятельно, а часть – субподрядчиком. Это третий вариант, наиболее распространенный и реальный способ. В этом случае хозяин выполняет самостоятельно только ту часть работ, которую он может сделать, а для остальных привлекаются специалисты. При этом заказчик, находясь на стройплощадке, может оперативно оценить качество работы. Бюджет на строительство дома После всего вышеперечисленного имеет смысл еще раз пересмотреть бюджет на строительство Что увеличит стоимость строительства? Недально разработанный проект, сложная конфигурация строения, наличие балкона, зимнего сада, гаража, бассейна, там, сауны, значительное количество комнат, ломаные кровли, использование необоснованно дорогого материала в строительстве что снижает стоимость, на чем можно сэкономить. Это готовый типовой проект, либо проект сделан самостоятельно. Простая форма строения, обоснованные выборы вида фундамента, обоснованная толщина наружных и внутренних стен, правильная конфигурация кровли, позволяющая рационально использовать пиломатериал и оптимизировать отходы кровельного материала. Соотношение расходов на строительство дома. На этом этап планирования закончен. Пора переходить к непосредственным действиям. В следующем ролике, во второй части, с чего надо начинать само строительство. До скорых встреч!